Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Бородатый скреч продолжает играть в Вальхейм. Со временем, по мере прохождения игры, ты столкнешься с такой проблемой, как постоянные атаки враждебных существ на твою базу, на твой дом, на твои владения и вообще на все, что ты построил своими мозолистыми а, руками. Я постараюсь максимально подробно и детально тебе рассказать про то, как можно а, даже новичку в стандартных условиях, в обычных, защитить свою базу от Недругов, как усилить и укрепить оборону и сделать различного рода оповещения, чтобы всегда быть в курсе, когда твою базу атакуют и когда ее нужно оборонять. Все это и многое другое в сегодняшнем нашем видосике, поэтому, зритель, поставь, пожалуйста, свой царский лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя а, поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, такими, например, как Вальхейм. Ну что ж, приятного тебе просмотра, а мы, конечно же, начинаем! Во-первых, самое простое, что можно сделать, это систему, настроить систему оповещений, когда тебя будут так, атаковать враждебные монстры, тебя всегда оповестят соответствующими сигнальчиками да и ты будешь в курсе когда надо идти ба и оборонять свои владения поставь такой вот оберег и активируй его и тогда ты будешь всегда в курсе когда на тебя будет осуществляться атака даже сидя ребятки дома на диване вы будете знать когда вас атакуют враждебные монстры кстати подробный гайд по этому оберегу как его использовать правильно я делал в прошлом моем видосике по вальхейму пожалуйста переходи по ссылочке в плейлисте по вальхейму все ты там а, найдешь ссылочка есть в описании под данным а, видосиком Марден крафтится не так уж и дорого, да, и его крафт можно посмотреть вот здесь в графе прочее. На его постройку нужна качественная древесина, глаз а, Дворфа и одно ядро а, Суртлинга. Вообще, ребятки, я на этот оберег делал подробный обзорчик, и если ты зайдешь в, в плейлист по Вальхейму, ты там все найдешь и даже а, больше. Ссылочка на плейлист есть в описании под данным видосиком. Приятного просмотра, а мы продолжаем. Постоянно, ребят, будут вас атаковать вот эти вот монстры. Вот чтобы, ребят, такие наглецы не заходили к вам на территорию, нам, ребята, нужно подумать о том, какой же барьерчик и заборчик поставить и огородить нашу территорию Такое, ребята, имеется, все делается через наш замечательный, чудесный волшебный молоточек И в графе строительства мы найдем все необходимые штуковины Естественно, из древесины делается вот такой вот чистокол которым мы сейчас и будем ограждать а, территорию Для его постройки надо будет много древесины Поэтому запаситесь, пожалуйста, древесинкой побольше А лучше всего возьмите вот такую вот тележечку, да, для ее добычи Гайд по той же самой тележечке, как ее использовать правильно а, Есть также на моем каналчике в плейлисте по Вальхейму Что находится по ссылочке под данным видосиком Переходи, приятного просмотра Запрягаемся в эту тележечку как лошадка или же как осел и поехали в ближайший а, лесочек. Вот тот, в принципе, лесочек, который мы собственными руками выращиваем, для этих целей идеально а, подойдет. Осталось только нарубить этого, этого леса. <музыка> Эх, здесь плечо, да леший, выходи из лесу. Пришел братишка Скрэйч, отвешивать лю лесов. Ой, ой ой ой ой прям по голове-то, а? Зачем так больно-то? Хорошо хоть не прибило. Я ж в броне, черт возьми, тем более не в простой, а в тролле броне, поэтому мне падение деревьев по голове вообще не страшны. Брутальный, черт возьми, брутальный. Ну что ж, насобирали мы тут немножко древесинки. Переходим мы к построечке заборчика. Для того, чтобы... Для начала, ребят, строительства рекомендую все-таки взять и пробежаться и построить основу, то есть хотя бы подготовить землю, примерный а, периметр по которому вы будете строить ваш а, заборчик. Давайте, ребят, начнем. Сейчас только передохнем, да, ночку передохнем, проспимся. Викинг проспится и в дело годится. Так просто гробить я себя, конечно же, а, не буду, ребят. Пошло оно, все, завтра, завтра, ребят, все сделаю, доделаю. Пошло, пойду я посплю лучше. О, уже пора вставать? Да, что такое ненастное утро? Я думал, нормальный, ясный день будет. А тут на тебе дождичек, друзья, дождичек у нас хрен... хреначит. Как в такую погоду работать? Да, конечно же, игра мне подсовывает все более суровые условия, нежели те, на которые я а, рассчитывал. Я, буду, я, ребят, рассчитывал на сухую, ясную, теплую погоду, а тут на тебе, как специально, еще эти упырипеньки меня достают, бегают здесь. На, по мордам получай, отправляйся в Вальгалу побыстрее, чем я. Я туда не тороплюсь, я туда всегда успею. Так, ну что... Продолжим, ребят, на чем мы с вами остановились А, точно, да, надо, ребят, сначала починить наши инструменты в мастерской Да, вот, кстати, я такую тут недавно мастерскую себе наваял Кому, ребят, интересно, видосик есть в плейлисте по Вальхейву. Переходи, пожалуйста, э, смотри, там очень много интересного показываю и рассказываю Так, ну а мы, ребят, давайте починим все-таки инструментики наши А то много чего я поломал Так, здесь у нас, значит, верстачок плотника Надо починить нашу с вами а, мотыгу, или как она там называется. Кстати, я бы, наверное, мотыгу даже еще и апнул, если это возможно. Да, ребят, возможно. Давайте ее апнем, чтобы у нас прочки было а, побольше. И древесинки надо на еще один апгрейд. Конечно же, у нас тут она должна быть где-то. Вот она, ребят, древесинка. Давайте, ребят, мотыгу апнем, потому что нам придется ей сейчас работать достаточно много, достаточно упорно. И я предлагаю ее апнуть до максимально возможного Uh, уровня. Все, улучшили мы ее по максимуму. Я думаю, этого нам будет uh, достаточно. Топорик нужно держать, держать всегда на и на О, еще деревья растут! Не успел я срубить. Смотрите, что было сейчас. После дождичка в четверг вырастает у нас тут вот на горизонте снова а, лес. Да, там немножко я леса поднасадил. О, еще одно дерево вылезло. Да, ребят, немножечко я там поднасадил а, деревьев. И теперь, смотрите, а, лес снова наступает. Деревья снова вырастают. Но такие вещи, ребят, волшебные не должны отвлекать настоящего хардкорного викинга. Давайте приступим уже к зачистке и, раз... и разравниванию территории. Вот туда у меня будет ровный забор идти. Естественно, если у вас действие верстака вашего заканчивается, можете убрать вот тот, который вы ставили до этого, или же просто построить новый в другом месте, где-нибудь вот здесь вот поближе. Ну, а вот в этом месте мы сделаем своеобразную а, ловушечку для монстров. Да, вот здесь также перекроем заборчиком. Хорошо, что у нас а, шипы достают все-таки над гладью воды. Это значит то, что у нас монстры, они переплыть-то не смогут. Монстры будут сюда попадать, они будут пытаться оплыть, да, попадая в эту ловушечку. Ребят, задумочка такова, что здесь у нас в воде будут шипы, которые делаются из цельной древесины. Так, это мы забираем. Отличненько. Которые будут, ребят, не давать монстрам проплыть дальше, монстры падают сюда, будут об них просто-напросто убиваться, и здесь лут будем мы потом приходить и а, собирать. Давайте перейдем на следующую сторону. Пришел, пришел недоброжелатель наш пенькообразный, а ну-ка иди сюда, сейчас папочка тебе покажет, как ему мешать при постройках а, забора. Вдвоем они, ребят, пришли, вдвоем, ну что ж, получайте на орешки, на колбаске или на сосиски, на что там вам надо Так, один готов, может смело уходить Второй что-то там делится де О, смотрите, ребятки, какова эффективность постройки нашего э забора Построили мы, ребят, всего лишь насыпь И уже вот этот вот хрыч не может через нее просто так пройти У него какие-то, смотрю, личные э проблемы Итак, после того, как мы обнесли свои владения вот таким вот забором, да, двухметровым нам необходимо побеспоко побеспокоиться, конечно же, о выходах и входах, потому что, ну что, мы не будем же каждый раз прыгать через забор, да, как в молодости. Нет, нам это, ребят, не нужно, поэтому мы сейчас постараемся сделать все-таки а, выходы. Один выход должен быть вот здесь, вот в свинарник он будет вести. А, и чтобы его сделать, конечно же, потребуется поставить здесь рядышком а, верстачок, как же без него. И вот давайте попробуем угадать. О, с первого раза цельная древесина, друзья, нужна для того, чтобы вкапывать нормальные... Красочные а, столбы Такие, например, как вот эти вот бревенчатые Да, вот сюда вот мы, кстати, поставим В принципе, нормально, ребят, смотрится, да, небольшая калиточка, вот такого плана через нее вражеские монстры тоже не перепрыгнут, и нам, в принципе, достаточно легко через нее э, ходить. А, напоминаю, что те а, объекты, которые находятся под открытым небом, у нас со временем будут а, гнить. Ну вот для того, чтобы эта калиточка у нас не сгнила, мы поставим еще пару столбов, вот таким вот образом, да. Например, вот так вот, думаю, этого будет достаточно. И постараемся сейчас над этой калиточкой установить крышу. Вот, друзья, я надеюсь, этого будет достаточно. Да-да-да, достаточно интересно смотрится. А, легко и просто нам отсюда можно входить и выходить. Да, крыша, ребят, нужна для того, чтобы ваши постройки а, не гнили. В частности, вот этот чистокол, он не гниет под дождем. Да-да-да, потому что у него якобы устойчивость к этому делу, а вот эта вот дверка, она у нас а, сгниет, если же мы ее ничем не защитим. Одну дверь мы построили, давайте теперь перейдем к постройке а, нашего с вами оборонного сооружение такого, как э, ловушечка. Ловушечку я хочу установить именно э, здесь, вот в воде, чтобы у нас вражеские монстры падая туда, начинали потихонечку погибать. Вот, ребят, острые копья нам для этого э, пригодятся. Ставим их как-нибудь вот так вот. Падаем и... Вот тут, кстати, не ударились, но падаем еще и все, получается, мы уже в ловушечке. Ладно, я думаю, на первый раз сойдет и одного ряда. Если же он не будет справляться и если же он будет намыкать и гнить, то мы придумаем наверное здесь какой-нибудь со временем навес, чтобы увеличить прочность наших с вами вот этих вот ям. Ловушек убираем этот верстак и пойдемте ребята на следующую сторону. Там нужно сделать примерно то же самое. Будут еще одни ворота, и на их постройку мне понадобится немножечко эксклюзивные древесинки, конечно же, которую я оставил. Да, ворота будут, ребятки, у нас двухсекционные, самые основные. И где нам их построить-то? Вот здесь, скорее всего, будет какой-то проход у нас, и вот здесь, напротив, мы, скорее всего, и построим эти самые ворота. Для этого нужно сломать две секции, поставить по бокам столбы. Но столбы уже, ребят, не надо вкапывать так глубоко. Ставим их в полный а, рост вот таким вот образом, да, на 4 метра, чтобы они у нас выпирали вверх. Ну и пока у нас ворота не промокли, они уже, наверное, должны промыкать, начинать, да, давайте посмотрим. Да, мы уже, смотрите, их чиним, это все результат того, что их мочит дождем, и они у нас намокают. Давайте попробуем теперь поставим вот здесь вот крышу, во, вуаля, друзья, крыша ставится теперь как а, нужно, невыполненные условия, не понял, у нас древесина закончилась просто. Давайте, ребятки, с этой стороны тоже ставим крышу. И вуаля, надеюсь, теперь этой крыши будет достаточно и наши ворота а, не будут промыкать. И если же они будут мокнуть в процессе, то мы будем думать, как, это, как -то эту самую крышу а, улучшить, расширить нужно ли будет делать еще скосы и так далее. Но это, ребятки, уже история совершенно другого э, видосика и другого нашего уникального э, развития. Ну что ж, сегодня мы поработали на славу, построили, ребята, офигенное ограждение вокруг нашей базы. И теперь ни одна шушера мелкая просто так к нам э, не пробежит без разрешения. Зрители, если же ты считаешь, что я предоставил недостаточную информацию по постройке забора вокруг своей базы и можно добавить что-то еще, то пиши мне об этом в комментариях. Не стесняйся, братишка, Скретч возьми на заметку и, возможно, в следующем видео опубликует эти самые доработочки несказанные. Также, если у тебя какая-нибудь офигенная тема для крутого видосика по Вальхейму, пиши. Ну что ж, на сегодня пока что это все. Играйте только в самые крутые топовые игры. Все. Приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует.